Как продлить молодость суставов? Специалисты установили, что при регулярных физических нагрузках структуры опорно-двигательного аппарата имеют такие же характеристики, как у молодых людей. Снижаются, конечно, немного упругие свойства хрящевой ткани, а мышцы способны полностью сохранять свои свойства. Самый известный специалист по консервативному лечению спортивной травмы Дэвид Лифф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 Важна подвижность грудной клетки и ребер. Хорошее упражнение, которые поддерживают гибкость грудной клетки в исходном положении, лежа на спине, под грудным отделом валик. Сделать вдох диафрагмой, задержать вдох на 10 секунд. Затем сделать выдох и задержать его на 10 секунд и от 4 до 6 циклов дыхания. Для хорошего дыхания важно, чтобы дышать могли все отделы верхней, средней и нижней. Можно положить обе ладони на симметричные участки грудной клетки.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 Усвоите эти полезные привычки и вы существенно продлите молодость своих суставов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!